Ой, по новостям ничего нет, ну ладно, пойду-ка, может чё, перекусывать тут много ещё еды, я бы с собой ещё бы, конечно, взял бы, в разница, ладно, возьмем яблочное, так, я чё-то понять, ничего не могу, так, Вишневый, вишневый, яблочный. Вот, Возьмем еще себе яблочную, потому что еда требуется еда у нас. Мы тут уже немного поукрашаемся. К счастью, счастья, счастью. Очень чуть не упал. Ничего. Как-то вообще пусто в городе. Ни котенка, ни мышонка, ни людей. Но только торговец там сидит. Или торговца даже нет. Ну, кто ну, ладно пустышка какая-то ну, хоть родители наверное в пекарне ну, да в пекарне и сегодня как-то тихо в в у нас <свеч> так надо ему позвонить Ладно, пойдем на патруль Дике? давай джин, джин. чё это алё алё мистер бак это ты да а вы кто башне, срочно. ладно конец связи так какие там чё за мужик позвонил это что за ладно так идем к альфовой машине. Так, а вдруг это ловушка от Бражника? Мы сейчас подлетим и посмотрим, что за кошелки старые. Ага, какие-то деды. Сюда иди. Здравствуйте. Господи, нам нужна твоя помощь. Вы кто такие? Мы хранители. И откуда у вас мой номер? Когда суханя ходил к тебе. Он доставил твой номер и сказал что поможешь то, что помочь можешь только ты. Mm -hmm. Ага. И чем вам помочь? Mm -hmm. Так, ладно, здесь небезопасно говорить, поэтому у вас есть хоть какие-нибудь там, ну, может, талисман, вы же хранители. Mm -hmm, да. Есть. А, ну, есть. Шубу, погнали. Держи у mm -hmm. меня сюда. Да. Oh, ну, у тебя семок нет. Серьезно? А, вот Семки там есть? валялись на дороге. Так, слепой, что ли? Так, не и не за радует. мной. У тебя у хранителя талисман павлина, ладно. Максимально странно. Так, ошелки пойдемте. А, вы же так не можете передвигаться, вы же деды и бабуси. Слушайте, дед. Господи, я Мы больше. еще молодые. Нам сколько-то чего-лишь Какой? Где, Адриан? Где? Когда? Пошлите, куда? Куда ты нас видишь? Ты взял новые кошелки, старые. Мы. Аккуратно. Аккуратно. Ой, где Сарала? Он упал. Проходи. Иди, Андрей. Так, Стойте, двери ты не закрыли. Если кто-нибудь должен здесь видеть. Спускаемся. У. Это место переговоров и бункера. А, война ядерная. Ладно. Так, и с чем вам помочь? Я знаю, то, что на днях рухнул. На днях, точнее, как уже дня 4 прошло, пять, может быть, а может быть, и может быть. А может быть, и да. Ну, короче, я знаю то, что тут э, Хризалис уничтожила ваш храм. Угу. Да. Вот. И с чем вам помочь? Короче, на это ключ от храма. А, собери команду героев. И, может быть, ты снялась да. что-нибудь. А храм от ключ от храма показать там храм храна написано от храма ну ладненько а вы сейчас куда подержите либо вы можете остаться здесь либо вы можете найти себе какой-нибудь гаражик ну либо вас вообще никто вас никто тут не знает помимо Хризалиса, самой хризалис вас не знает она вас не видела машина видела только половину вы можете пойти в новый район выбрать себе один домик на двоих, либо пойти там, я знаю, одного человека. Пойдемте, Можете там жить. Пойдемте. Старость. не радость. да? Да. Так, да не, нам проверьте. уже лет. Блин, ну, такие красивые ёлочки. Возраст, да, да. За такие ну, красивые елочки я прям не могу. Ёлочки вообще хватит. А. За мной кошелки старые. Ну, и не старые. Молодец, мы еще молодые. И нам Капец, посмотрите. У -у -у -у. Вообще и -так, квартира номер семь. Проходите. О, Если он придет, да. то не бойтесь. Он еще а не. Есть бананы. бананы в магазинах а Но у меня есть магазины? банан, а нет, у меня есть Давай морковь банан. у меня есть морковь, вот держи морковь вон банан сзади у тебя морковь. смотри, сзади банан. Вот, банан. банан у меня ну, банан. Старость, где банан ну старости, ну ой, мало... молодые давайте еще банан нет бананов, сам купи потом бананы есть, есть деньги, дай, мы... Вы чё, бамы? Вот бананы. Мы, мы старые. Давай ещё бананы. Очень На бананы. Молодые. Давай бананы. Дайте ещё бананы. Нет, бананы, всё, хватит бананы. Нет, бананы. Так, короче, живем здесь, чтобы здесь ничего не, что, не сломали. не сломали. Сидеть, нет, не, не, не трансформируйтесь, живите там. Э, ходите в магазин, как обычные люди. Так, нам мне нужно нам, да. А ну нам, нам, голод... голодом нам сид... этого куска хлеба хватает на несколько лет. Mm -hmm. Я вижу, ты как спичка толщи, одни кости до кожи. Ну, потому что организм. А, что один хлеб в год кусочек. Ну mm да. -hmm. Ну так я заметил, по вам. Этого достаточно. Он голодный какой, вы посмотрите на него. Ты вы посмотрите. И в дом не кормят. Я так, на тебе хотя бы вот яблочного жири, пирога жири, поешь. Жири мороженое. Кушай, кушай. Он калорийный пирог, не давай. Я сытый. Ешь! Нет. Запихивай. Ешь, Тебя запихивай. Жири. Без разницы, пихай. Вот тебе жири. сыр тоже ковроговый, может, вес... рыбку не жареную тоже, там, с червями, может быть. Короче, жири. Смотри, вон, сыр еще иди покушай. О! Отъел, посмотри, как пузо. Вот реально отъел пузо какое-то. Как как Ладно, все, тут там живите, наслаждайтесь, там любуйтесь, а я там пойду переговорю там с хранителем. Ну, В вы еще не знакомы. И вам не надо знать его. Кошелки вы старые. Ну и чем старые нам всего лишь -то... 150 Столько, да? миллионов лет, да? 90, да, 30, мне, мы еще молодые. Мне, как мастер УФу, да? Мне это сейчас, по-моему. Не знаю, я не считал. Это кошелки старые. Ладно, мы молодые, ладно, молодые, кошелки. молодые. Шупу, Так, все, ладно. Шупу, пресс. Тики и трансформации. Так, на, Тики, кушай. На, тики, кушай. Ешь, проглатывай-то. Ешь, Тики. Ты что, как Ладно, с голодного давай. края? Тики. Что ты сейчас. Ешь. Ну, Тики. Всё, наелась? Ну всё, прячься. Так, все, тики поела. Килограмм я сразу в день. Три. Так. Мы вроде бы выгнали. Так. Не знаю, там. Почта. Сабина Любичен, Здравствуй, мам. Да-да-да. Вот. Добрый день, добрый день. Добрый вечер, вообще-то ночь, день и суток. Больно вообще нет.